Приветствую всех на канале Просто Оля. Милость Божьей Матери изливается на землю посредством множества икон. Так явилась в России икона Божьей Матери-Избавительница от бед. Ее происхождение и история появления древняя. Я же расскажу о ее явлении в нашем государстве. В 1889 году Икона в сопровождении настоятеля Новоафонского монастыря Иерона прибыла на берег Абхазии, где икони Божьей Матери и Избавительница устроили торжественную встречу. В это же время Россию потрясла большая беда, катастрофа, случившаяся на станции Борки возле Харькова, произошло крушение поезда с императорской семьей. И вот в честь чудесного избавления царской семьи от смерти празднование святыни установили 30 октября по новому календарю. Очень много чудес приписывает этой иконе. Из архивов, хранившихся в православном храме, известно, что указом Санкт-Петербургской консистории были разрешены крестные ходы со святой иконой на заводы и фабрики в связи с эпидемиями и избавлениями от болезней служащих и рабочих, после чего все прекращалось. Избавление целой местности от нашествия вредоносных насекомых, избавление священника от вечной казни за неродение о больном отроке, исцеление бесноватой женщины и множества других больных, покровительство и защита царской семьи, Романовых, еще раз являет нам милосердие Божьей Матери, Избавительницы от всех бед. Последуем мы примеру всех православных христиан, получивших исцеление и помощь от святой иконы Божьей Матери-Избавительницы и вознесем наши молитвы к от избавления нас, наших братьев и сестер во Христе, всей православной Руси, от нестроений, эпидемий, скорбей, бед и нужды. Дохранит да вас Пресвятая Богородица с праздником, с днем празднования иконы, избавительница от всех бед. Желаю всем здоровья, берегите себя и своих близких.